Спи, моя радость. Сказки на ночь с колыбельной песенкой. В этой книжке собраны различные сказки для вашего ребенка. Прочитав которые, он может послушать колыбельную песенку.